здравствуйте сегодня я хочу вам показать как выполнять быстро задания по регистрации с применением временной электронной почты вот он сайт есть такой темп mail и здесь у меня ну, это можно удалить предыдущее, да вот кстати как можно быстро менять э, почты вот у меня была одна почта, сейчас другая. Видите, вот, Салакс и так далее. К примеру, могу удалить. Тут бесконечно можно ее менять. И так далее, и так далее. Вот, например, хочу вам показать с применением этой почты, как можно делать много регистраций. Задание я выбираю, стараюсь выбирать, если выполняю задания на регистрациях из избранного по категории и, ну вот, я подобрал, чтобы быстрее вам показать, к примеру, вот я ну, только что сделал задание, ну вот, к примеру, вот у меня еще два задания есть, да? Ну вот эту интересный заработок и соцпаблик. Я уже делал регистрацию на соцпаблике несколько раз, также и на Golden Beards несколько раз. Но ну, они как бы одноразовые задания, но я выполняю э, сколько угодно раз, если попадается. Ну, я просто знаю эти сайты уже, частенько это делаю. Ну вот, к примеру, давайте чтобы не быть голословным, покажу, как вот выполняется задание именно соцпаблик. На нем я уже был зарегистрированный ну, разов 10, наверное, если не больше. Честно, со счета сбился. Вот, выполняем задание. да? Простенькие. Ну, в пределах рубля выборку делаем. Вот смотрите, что надо сделать. Зарегистрироваться по ссылке и в отчет указать логин про регистрацию. Простенькое задание, согласно. Ну, вот например, нажимаем начать выполнение. Вот тут сразу надо закрыть, потому что, чтобы попасть именно под этого человека, сейчас, вот видите, чтобы у меня был рефер, реферал, вернее, вот этот, я вот здесь нажимаю на ссылку, и вот теперь я знаю, что я к ним, именно к нему и попадаю. Нажимаю регистрацию на СУС да, и ввожу откуда это я беру, да, потому как я регистрировался несколько много раз уже, да, на этом сайте, поэтому я применяю временную почту, да, к примеру возвращаюсь на почту, захожу вернее нажимаю скопировать и захожу в регистрацию да, сразу копирую почту, ставить копирую сразу же еще раз, сейчас объясню для чего это, к примеру, я пользуюсь вот вот такой экранной клавиатурой, да, убираю здесь. Это у меня логин, значит, убираю лишнее, да, ну и добавляю, к примеру, ну какие-нибудь цифры. К примеру, 12, да. Пароль. Ну, пароль я пользуюсь любым паролем. Ну вот, к примеру, мой частый пароль. Часто им пользуюсь копировать. Вставляю пароль. Вставляю еще раз. И ввожу капчу. Здесь капча из цифр. 95.50. Так, все, в принципе, просматриваем еще раз. Имя свободно, все нормально. Видите, я хотя регистрировался несколько раз, а как бы за счет вот этой почты, да, и любое имя, какое здесь можно, какое хотите. Ну, я быстрее делаю, потому что чтобы, ну, как. Вначале вставляю email, а потом также самое email сюда. А потом убираю включительно собаку. Да, вот это все. И вставляю любые цифры. Да? Ну, вы поняли, в принципе, как это делается. Нажимаю готово. Вот смотрите, вы успешно да. Ну, теперь мне надо просто зайти на сам сайт соцпаблик Нажимаю войти. Вот это предыдущая моя регистрация осталась. Значит, мне надо ее просто убрать. И ну вот я могу отсюда даже, да, там логин или email, ну в принципе лучше отсюда. Опять копирую его, видите, уже пришли мои данные, как бы, ну, подтверждение. Ну мне там не надо подтверждать, хотя давайте зайдем, посмотрим, на соцпаблик надо или нет, уже не помню. Вы зарегистрированы. А, да, вы можете сразу подтвердить свой email, да, подтверждаем email, как бы. И вот, ваш email успешно подтвержден. Вот эту ссылку можно уже закрыть. И заходим сюда и вставляем, я уже скопировал, да? Логин или email? Ну, вставляем, что посмотрим. А, ой, я не то вставил, извините. Сейчас мы его быстренько уберем. Это тоже уберем, это оказывается... Это у меня пароль. Ну, как разница, пароль сюда Вставляю. Опять захожу на почту, копирую. Это я быстро вам показываю. Вставляю еще. И значит что? 2 плюс 7 будет ответ 9. Решаем простую математическую задачку. 9. И нажимаем вход. Ошибка. Вы неверно решили копчу. Так, еще раз тогда. Так, значит пароль. Копируем так это убираем вставляем пароль вставить и вот здесь это предыдущая моя мой этот логин почты да захожу опять в этот временную почту скопировал его захожу сюда вставляю так ну, наверное, сейчас уже правильно решу 5 плюс 5 будет 10 да, 10 и нажимаю вход ну, вот, смотрите видите, я зашел, как бы, на свой сайт все нормально вот мои данные, да, отсюда что мне надо сделать вот нажимаю здесь профиль, да сейчас посмотрим что нам надо указать в отчет логин, указанный при регистрации да, возвращаемся, копируем логин, вот этот которые мы сделали, да, скопировать, заходим на в отчет, вставляем этот логин. Вставить. Все, в принципе, задание выполнено. Рубль вы обязательно получите. процентов Нажимаю ⁇ Отправить отчет ⁇ Все, отчет принят. Закрываю теперь лишние ссылки, которые мне не нужны, да. И теперь давайте закрепим наш опыт да как бы давайте зарегистрируемся на вот этом сайте интересный заработок golden info да тоже рублевое задание быстро делается нажимаем О, здесь не получится потому что не хватает денег да ну ладно в принципе что давайте еще что-нибудь посмотрим простая регистрация всего 4 клика что тут надо сбилась немножко Кликаем 4. Да не, это немножко долго делать. Попроще что-нибудь поищем. Ну давайте так. Я вам покажу, как я еще выбираю задание. И с вами вместе выберем и сделаем. К примеру, выбираю по категории. Только регистрация. И выбираю, ну, в пределах рубля. да? У меня выставлено по цене. Видите? То есть, самое, в начале самые дорогие. Но мы в пределах рублевых делаем. Чтобы быстрее. И вот ищем эти рублевые задания. Это примерно где-то на 34-32 страничке обычно. Вот сейчас мы выбираем, какие нам надо. Видите, по 50 копеек идут пока еще. 65, 80. Ну вот, к примеру, уже пошли рубли. Да? Вот давайте смотреть. Теперь выбираем. Ну я просто много их делаю, поэтому я уже примерно знаю, ищу, чтобы быстрее вам показать. Видите, вот мои когда-то выполнял задания многоразовые, да, Neobux, выбираем просто. Так, здесь мне не нравится, идем дальше, на 31 возвращаемся в страничку. Так, сейчас я примерно, чтобы быстро вам показать, видите, вот Рублев. это все же я делал так ищем да сел травс вот какой-то предыдущий я делал да так смотрим смотрим profit центр нет нет это не то все у вас так переходим на 30 страничку смотрим вот допустим а нет это суспублик ну тоже уже раньше я который выполнял так profit центр нет, нет, нет, нет, это просто время много занимает, это я быстрее вам показать, найду знакомого, чтобы быстрее, да? Вот. Ну, в принципе, можно вот это сделать. Ну, давайте, вот, заработок без вложения на начальных листах, в кустах, я на нем когда-то был регистрирован, тоже, в принципе, можно сделать. Нажимаем заработок без вложения, смотрим, что. Что нам надо перейти по ссылке проходите регистрацию моментально получаете бонус покупайте курс сажайте отправляйте и отправляйте логин логин в отчет да написать свой логин все понятно нажимаем выполнить задание значит вернее выполнение сразу же закрываем потому что нам надо перейти именно по вот этой ссылке чтобы попасть к рекламодателю тот который это дает в задание вот я беру копирую и теперь, видите, отчет у меня уже открыт и иначе я могу вставить перей... и перейти просто вставить вот, из буфера и перейти вот сейчас заходим на этот сайт golden tea кстати, неплохой проект, на нем можно зарабатывать у меня там немножко есть, но с выводом проблемки небольшие не знаю так, что-то долго крутится Бывает скорость слабенькая сегодня. Подождем. Говорится, подождем твою маму, подождем твою мать, да? Так, что-то долго. Ну давайте немножко ускорить. Сейчас обновимся. Ну укладка. Давайте еще раз туда. Ну, в принципе, там у меня аж скопировано уже. Мышка запомнила, поэтому просто стоит из буфера и перейти. Ждем, ждем. Долго что-то крутится. Ну ладно, давайте откажемся, наверное. Не хочется длинное видео делать. Значит, что в таких случаях, если не получается, нажать отказаться от выполнения и закрываем. И ищем что-нибудь попроще. Так, на тизерной, кстати, вот посмотрим. Вот такое я частенько делаю даже несколько раз. Единственное, здесь нам не условие прочитать. Задание, кто еще не установил, начать выполнение. Так, решение будет. Ну давайте, да. Ну давайте, кстати, на тизерной я вот зарегистрированный. Где вам показать? Вот если видно вам, вот она тизерная мая, да? Вот он счетчик такой работает, да? Хотя я там зарегистрирован, я могу еще раз выполнить задание с, при... э... с использованием вот этой временной почты, как я вам рассказывал, темп mail. Значит, что делаем? В отчет нам надо логин и email, да? Значит, как делаем? Нажимаем начать выполнение. Здесь открывается сайт, да, ну так как это моя предыдущая, ну моя родная, вернее, тизерная, тизерная этот счетчик этот, да, стоит. Значит, я делаю выход отсюда и это делается просто, поверьте. И делаю, нажимаю регистрацию. И вот смотрите. Значит, опять используем временную почту, да? Берем то же самое, но ну, здесь можно, чтобы проще быть вот так вернуться к проекту. Здесь я нас паблики. Ну, можно опять же использовать эту этот же, эту почту. Берем копируем. Нажимаем регистрацию, да, вставляем в начале email. так проще. Точно так же вставляем еще раз. Но здесь убираем включить на собаку. да, ну, к примеру, пускай точно такой же, да, 12 пишем, да, два раза пароль. Пароль любой можно использовать, у меня, к примеру, такой просто делать, да. Копирую, вставляю пароль и повтор пароля ставил, да. М -м да, я рекламодатель, а что еще? Ну, я пользователь, да, вас пригласил, посмотрим, Бэк Алиев. Кто тут у нас пригласил? Бэк, ну да. Все-таки похоже мы правильно зашли. Так, и что? Нажимаем регистрация. И вот смотрите, что получается. Видите? Я вот зарегистрировался, хотя у меня есть свой слой. Я сейчас покажу вам дальше. И вот что нам что надо указать. Ну, здесь пишут, что э, нужно установить расширение. Ну, я, поверьте, делал несколько раз это задание. Поэтому если там не требуют, чтобы вы просмотрели э, тизер, чтобы вам просмотрел несколько.. Э, ссылок да если не требуют в принципе это ну должно пройти да и вот смотрите что мы делаем вот, что я хотел логин и email с которого зарегистрировались, да вот ну логин и email мы знаем где брать заходим на почту эту временную копируем и сразу же заходим на э, seo sprint и вставляем отчет да вставили еще раз ставили, да? логин, email, первый логин, да, здесь лишнее стираем, еще раз, и вставляем в цифры 12, то есть наш логин, вот он, видите, кутя кубов, какой-то 12, да, ну, то есть, все, мы, в принципе, что, логин, и email, с который зарегистрировался, и отправляем отчет, отправил отчет смотрите дальше что получается вот это закрываю лишнее да здесь чтобы мне вернуться на свой на свой счетчик который у меня под другим логином да я делаю выход отсюда выхожу да вот это задание что мы выполнили делаю выход и сразу же чтобы как бы ну, чтобы у меня счетчик продолжал работать я нажимаю авторизация да? а вот авторизация здесь у меня так, Логин, а вот появилось, да? Это я использую э, программку вот такой, он да? Это менеджер пароля. Он мне автоматом подставляет мои данные, да? Мне остается только здесь ставить, э, ну, копчу, да? Нажимаем 25 и уход. И вот смотрите, что получается. Видите, я вернулся на свой родной счетчик, как бы у меня уже подтвердить действия ну давайте нажмем подтвердить здесь быстро просто я переключался поэтому вот у меня всплывает такая к да сейчас посмотрим небольшая задержка закрыли да и вот все обратите внимание счетчик у меня работает продолжает хотя я уже зарегистрировался еще раз закрываем это лишнее все вот я вам показал задание как делается ну в принципе давайте пока на этом прерву, прерву свою показ. Да. Если кому будет интересно, заходите ко мне на сайт, регистрируйтесь под меня, кто еще не зарегистрирован. Если кто уже зарегистрирован, это вам как бы будет информация дополнительно, как можно еще зарабатывать именно с выполнением вот этой временной почты еще раз скажу, ссылку будет внизу под описанием и моя ссылка рефер... Рефер... Рефер... реферальная вернее, будет тоже под описанием обращайтесь если помощь нужна скайп есть саша 06 910 также укажу в описании и удачи всем на проекте